Телеграм достиг отметки в 180 миллионов активных пользователей, и ежедневно к нему присоединяются 500 тысяч новых. Каждый день Телеграм доставляет 70 миллиардов сообщений посредством своей распределенной сети. Используя свой опыт и возможности, Телеграм готов совершить революцию в мире блокчейна. В 2018 году Телеграм запустит Telegram Open Network – ТОН, Быструю, масштабируемую и удобную для пользователей криптовалюту и блокчейн-платформу. Каждый пользователь Телеграма получит тон кошелек, а это означает, что данная цифровая валюта станет самой распространенной в мире. Тон способна безопасно обрабатывать миллионы транзакций в секунду благодаря своей уникальной мультиблокчейновой архитектуре. Когда блокчейн тон становится слишком большим, он автоматически разделяется на два, чтобы увеличить пропускную способность. Все блокчейны ТОН могут быстро обмениваться данными, используя умную систему маршрутизации. ТОН использует каналы прямых платежей для перевода средств в течение миллисекунд. В отличие от предыдущих блокчейнов, узлы обработки в ТОН нацелены на максимальную эффективность и выполняют только полезную работу. Любой блок из блокчейна ТОН может стать самостоятельным блокчейном, что делает всю структуру невероятно гибкой. То он сможет с легкостью обслуживать миллиарды пользователей и тысячи децентрализованных приложений. В 2018 году 200 миллионов пользователей Телеграма получат доступ к Тон, быстрой и дружелюбной криптовалюте и платформе для приложений.